Итак, всем привет! С вами канал Мастер ПРО. Заказал, значит, на зоне э, скобы для мебельного степлера э, тип 140. Это для мебельных степлеров так называемые усиленные э, специальные скобы. идут, Они более широкие, чем стандартные. И также тип 53. Тип 53 это у нас стандартные скобы. Они, в принципе, при э, Используются вообще практически во всех обычных дешевых мебельных степперах, бытовых так называемых. И что получил? Смотрим э, картинки, да? обратим внимание на размеры. Да? Видим 11.4, 0.74 и 8. Тут у нас 10.6 размер, да? то есть они здесь шире просто. И 1.2 они э, эти толще. И здесь ну, по высоте это не важно. Но смотрим основное. Что меня в принципе, на что я повелся естественно, от чего я, естественно, их возвращаю обратно. Профиль. У обычных скоб профиль не такой. Если обратим внимание, да, он должен быть скошен. То есть это означает, что во всем патронтаже скобы должны быть в профиль, так сказать, с зубчиками. Но, распаковав эту вещь, я обратил внимание на что компания Практика просто-напросто делает из людей лохов. Смотрим, зубчиков мы не наблюдаем. Это залет, воин. То есть, вот, да, обратим внимание, если вот так вот, это, грубо говоря, вот таким вот образом должна стоять. То есть, здесь должны быть зубцы характерные зубцы. Я обращал внимание, идут только на тип 140 обычно. Я видел на 140-ом типе и это от компании Зубра. Больше я в принципе от компании Зубра таких скоб давно не видел, потому что даже на зоне их не есть, но там только на 12 и на 14 мм это высоту. А вот эти вот Получается, что то лохотрон гребаный. То есть, смотрим вот эту, да. Это обычные, стандартные скобы. Любые. То есть, это самые дешевые скобы, которые, в принципе, есть. Профиль у них идет обычный, стандартный. Точно такой же, как у всех скоб. Тут даже, в принципе, вглядываться не будем. И распакуем, смотрим. Вот такой вот он. Скобы, да. Тоже, да, смотрим профиль. Такой же должен быть, но... Но... Как мы видим, ничего подобного. И на что мне кажется, компания Практика маленько подохренела совсем. То есть на картинках указывает одно, по факту другое. Это тоже обычные стандартные скобы для мебельного степлера. То есть до да, тип 140 они тоже по ширине все отходят, все нормально. но... Профиль у них не тот. Мы не видим здесь характерных зубцов. Поэтому, надеюсь, кому-то ролик был действительно полезен. Компания Практика просто решила сделать народ лохами, я не знаю. Серия Эксперт, но по факту это не Эксперт. Так как серия Эксперт идет особо твердый, на компании Зубр они точно идут вот такими заостренными кончиками. Эти стандартные скобы не, не пробьют не каждую, не каждую мебель. Я на диван, когда собирал свой, обтягивал, перетягивал, я столкнулся с такой проблемой, что простые вот эти вот оскобы, да, они не пробивали, не пробивали э, сам само дсп она вот так? Вот так? на такой степени там столько лака было залито на такой степени прочность что не вот эти скобы они сразу заминались то есть обычные стандартные скобы там но ну, они были от компании матрикс не от практика и пробило только хорошо только заостренные зубцы только заостренными зубцами это дело помогло Поэтому не ведитесь на компанию Практика. Качество, если честно, я не особо проверял. Покупал только диски отрезные по бетону от компании Практика. А в деле особо вот этим я не пользовался. Я ничего не могу про не сказать. Но то, что по профилю они людей дурят, это железно. Если надумаете искать именно заостренными зубцами, Компания Зубр точно такие. На Кому видео было полезным, обязательно поставь класс, подпишись на канал. И тогда я сделаю подробный обзор, какие скобы и куда используются. Спасибо всем за просмотр и всем пока.